Опять я как тебя я, и Ты опять я как себя я, и опять я и как себя я, и навижу. Ты опять я вижу, как себя я, и навижу. Ты опять вижу, как себя я, я же вижу, точно вижу. Ты с утра на я же вижу, точно вижу. Ты же жаловаешься, я же вижу. Ты же жаловаешься, я же вижу. Ты меня не понимаешь. Ты меня не понимаешь. Ты меня не понимаешь. Ты меня не понимаешь. Ты понимаешь. Ты меня не понимаешь. Ты меня не понимаешь. Ты меня не понимаешь. Ты понимаешь нет в конце году, ты меня не понимаешь. Задолбал, задолбал, ты меня не понимаешь. она они там что-то играют, пока пойдем сходим, что тут. Тут где-то кот был, короче. Эй! Спрят. О, котик, котик, котик, иди сюда. Подожди, куда пошел? Эй! Даело, говорит себя один ответ, как надоело. Говорить тебе один ответ, как не надоело. Говорить тебе один ответ, как не надоело. Говорить один ответ. Это библиотека, понял или нет? Это библиотека, понял или нет? Это библиотека, понял или нет? Пиво, сигарет здесь нет. Ты меня не понимаешь, ты понимаешь и больше. Ты, ты меня не понимаешь. Так куда он залез? Ты меня не понимаешь, задолбал, задолбал, ты меня не понимаешь. О -о -о. Ты меня не понимаешь, понимаешь, Ты, ты меня не понимаешь. понимаешь ну, ты меня не понимаешь. ну вообще. Ты меня не понимаешь, ну... О, Ва-па-па-па-па. короче, они так играют. Пока проигрыш, так, где кот? Это надолго, короче, они там. Полчаса сейчас играть будут. Так, кот. Кот. Кот. Кота нет. Спрятался за диван. Ты понимаешь, улыбаешься ты? Ты меня не понимаешь. Ты понимаешь, что я в конце концов Ты меня не понимаешь? Задолбал, задолбал, ты меня не понимаешь. Ты меня не понимаешь. Ты понимаешь, не понимаешь ты? Ты меня не понимаешь. Ты понимаешь, не понимаешь. Забыла. Я забыла. Да и ладно.